всем привет! рассмотрим такую проблему как строгий над gta 5 или на примере ее это порты gta 5 которые на потом нам будут вводить берем ваш ip адрес, вводим его в строку заходим в настройки вашего роутера заходим сюда список клиентов первый видим это ваш телефон второй это ваш компьютер Сохраняем MAC -адрес и API Заходим в резервирование адресов Нажимаем добавить Включаем Сохраняем Обновляем Заходим в перезагрузка. Перезагружаем роутер ваш Там должна быть э, полоска до 100% дойти Роутер перезагрузится заходим при адресации виртуальные сервера это порты которые нам добавят там, для игры GTA или других о которых хотите играть кооператив например. берем порт GTA 5 нажимаем добавить выставим ваш IP адрес, тут нажимаем все включено тут ничем не трогаем сохраняем порт существует потому что я уже его ввел его лучше чтобы браузер открытый и вы заходили например gta 5 потом заходим сюда оно будет видно когда порт откроется если не откроется порт то нам будет, можно будет попробовать другие порты вводить или позвонить оператору интернета чтобы он сделал белый IP адрес Всем спасибо за просмотр. Удачной игры. ГДТ 5.